Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите пятую серию моего челленджа Династия. Итак, что же у нас на повестке дня? У нас продолжается война, я думаю, что... Ой, очень скоро... Очень не скоро она закончится. И знаете, что я еще подумал? Я хотел бы обновить полностью наш совет. То есть я хотел бы... Изменить, заменить здесь тех людей, которые нам не подходят. Но перед этим, посмотрите, что у нас сейчас произошло. Битва, которая заканчивалась в конце прошлой серии, мы в ней одержали победу. И хорватская армия, вот такими вот квадратиками она обозначена, она убегает. Она убегает, то есть нам удалось победить. И что еще у нас произошло? Родился сын у кого-то из придворных. Клаудия или Энрика Дандола. А родили ребенка. Ну хорошо, я вас поздравляю. Поздравляю, что у вас есть ребенок. Так, но это сейчас не важно. А важно то, что хорватская армия убегает. И мы сейчас просто отбиваем обратно наш город Сара. Сейчас скоро закончится осада, и получается, мы уже на 40% побеждаем в этой, в этой войне. Осталось лишь только добить, осталось лишь только эм, еще одну победу одержать, и мы победим в этой войне. То есть, у нас никто, наш город Цара, не отберет, ну, на этот раз. Я очень на это надеюсь. Светлейший дождь Доминика II решил организовать пышную церемонию крещения его сыну и решил даровать мне честь быть отцу, крестным отцом ребенка. Ух ты! Ничего себе! Я ополщен, я ополщен. Эм... То есть Доминика Морозини становится нашим крестным. Крестным сыном получается. Это здорово! Это очень классно. Э -э Рикарда была счастлива услужить мне, и теперь, когда у меня есть немного времени, чтобы, чтобы провести с ней, я уверен, что убедить в том, как мы похожи э -э и что она только выиграет от э нашей дружбы. Ну, логично! Логично провести пару дней со своей гостью в надежде, что Рикарда оценит наши добрые намерения. Логично, что мы выиграем от общения, ведь, блин, ведь мы муж и жена, нам нужно... Ой. Надеюсь, здесь тоже что-нибудь будет такое интересное. Было приятно, наконец-то, побыть с ней, э, с Рикардой, какое-то время. Даже если это моя жена, моя обязанность как Патриций... Э, часто мешают мне тратить достаточно времени с моей собственной семьей ну возможно из-за этого возможно из-за этого мы можем э, будьте уверены чтобы сделать еще один глоток прежде чем покинуть мы можем с ней выпить это понизит ее наши отношения потому что видимо ее раздражают пьяницы печально-печально позволь пожалуйста позвольте мне дать вам что-нибудь перед отъездом а это из-за того что мы щедрые, мы можем плюс 10 прибавить и надеюсь вы нашли развлечение по своему вкусу что это значит М мне Peter. или просто я надеюсь вам понравилось наше время как мы провели время я, я хочу выбрать вот это потому что мне это больше нравится это, это сработает равно так же как и вот это так же как и второй вариант но здесь есть. здесь фигурирует черта похотливый. Возможно, это как-то сыграет свою роль, и у нас появятся деточки после этого. Но посмотрим, посмотрим. Судьба улыбается мне, моя жена Рикарда беременна! Превосходно, превосходно. Надеюсь, у нее будет мальчик. Я, конечно, ничего не имею против девочек, но просто понимаете, игра Крусадер Кингса навязывает нам средневековую мораль. То есть более, мы больше будем радоваться мальчикам, потому что они продолжают наш род при а, агнотическом порядке наследования. То есть когда только мужчины имеют право, имеют право наследовать титул. И даже когда матрилейные матри браки нельзя совершать, потому что мы являемся торговой республикой. И здесь снова какой-то ивент. Моя жена, похоже, переживает особенно тяжелую беременность. Может быть, для нее будет лучше уйти на несколько месяцев от общественной жизни и, и подумать о здоровье в этот деликатный период ее жизни. Переживает трудности при беременности. Но зато это поднимает супружеское отношение. Я думаю, что да, ей стоит э, взять отпуск из-за беременности. Так, и она получила черту, черту «Скрывается». Ну, ну, это правильно, я думаю, это правильно. Пускай полежит, пускай отдохнет. Главное, чтобы она родила здорового, живого ребенка. Я очень надеюсь, что у тебя все будет хорошо с твоим ребенком. И с твоей подагрой, и что ты вылечишься. Так, и смотрите-ка, у нас еще один ивент. Сейчас мы его переведем. Поначалу эти знаки были незначительными, легко отметаемыми, как совпадение. Но теперь они стали слишком частыми, чтобы игнорировать. Моя жена родит при благоприятных обстоятельствах. Хм. То есть он предсказал по звездам, что наша жена а, родит при благоприятных обстоятельствах. Я надеюсь на это, действительно, я очень надеюсь на это. Но это забавно, то, что он может по звездам буквально предсказывать. Уважаемый Патриция Асторы, желаю вам жить в гармонии процветания. Я предлагаю вам место в совете, посему жалую вам титул. Теперь вы советник. Нас назначили в совет. С -с -с -с airline. Круто, замечательно, мне нравится. Мой господин, вос воскликнула Рикарда, остановив меня на полпути в мои покои. Она выглядела взволнованной и, не дожидаясь моей реакции, продолжена. Не, не могли бы вы удостоить меня чести, пожаловав мне особое имя? Так. Конечно вы, конечно, вы это заслужили. А теперь она будет называться Задарская красавица. Просто мне не нравится, что именно Задарская красавица. Можно было бы просто Венецианская красавица ее назвать. Но почему задарская это? Ладно, хорошо, пускай будет Задарская красавица. Плюс 10 к отношениям, и мы потеряем 50 престижа. Не жалко, не жалко. Для жены ничего не жалко. И это поднимает ее отно поднимает отношения на 10. Здорово. Теперь у нас Рикарда Задарская красавица. Это забавно. В общем, у меня на протяжении всего видео какие-то проблемы с записью, и некоторые части видео мне пришлось вырезать из-за того, что там вообще ничего не менялось, только мой голос остался, и частота смены кадров была очень низкая. В общем, у нашей жены родился ребенок, это дочь, мы ее назвали Камила. И еще эта беременность очень сильно подорвала здоровье Рикарды. И я уже не надеюсь на то, что она и дальше будет нас радовать. Тедичи, мой придворный лекарь, волнуется здоровьем здоровье моей новорожденной дочери. Камила совсем слабенькая даже в сравнении с другими младенцами. Тедичи сказал, что она может не дожить до празднования, празднования своего первого дня рождения. Еще и дочь у нас родилась болезненная. Но что же это такое-то? Пусть Тедичи сделает все возможное, чтобы вылечить мою дочь. Бан звони мир, Славония, ваш, сообщик, ваш сообщник просит выдать денег для подкупа плотников. Они повредят лодку, на которой будет плавать король Хранислав. А, это сработал, сработал наш... Наш заговор, который мы плетем против короля Хронислава. Если мы убьем э, Хронислава, то тогда власть перейдет к принцессе Неди. Не думаю, что это закончит войну. Ну хорошо, мы выберем первый вариант. А сработает ли это, мы узнаем в следующей серии. Вот такой вот внезапный конец. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до скорых встреч.